Я не так раздражает эта картинка, пиздец. Ладно, все, скидывай и вот это. Она прям отвратительная. Я прям хоть не знаю, хочу ему ебало прям набить. Я пожилую ебучку настучать хоть. Ладно, все, пишем? Так я уже думаешь. А да? Да. Заебись придумал, конечно. Итак. Привет, привет, Саныч, мы не виделись. Да, скажи, пожалуйста, сколько дней прошло с тех пор, как мы записывали комментирование серии? День? Да, мне казалось два. Два, два, два. Ты выспался? Я выспался. Сегодня, кстати говоря, буквально пару несколько часов назад прошел релиз этого чего? Пятой серии финал. Чего? А расскажи, зачем мы вообще тут собрались? Мы решили обсудить с тобой закрытую серию. <связать> как, Неожиданно. Как его делали? Неожиданно, да. ну давай обсудим, хорошо. давай обсудим. В общем-то, мы тут накатали. У меня, тут, у меня, тут, у меня тут, как бы, не, Ну, вообще, ни с того ни с сего появился списочек тем, которые можно было бы обсудить. Да, кстати, у меня тоже есть такой. Самое интересное, что он. У нас обоих есть, потому что он в нашем общем чате. Да, да, вот. как-то вот так вот, как звезды сожглись. Да, ну, своим... мы можем либо по порядку, либо. Давай вот там... Мне кажется, первый, первый вопрос очень-очень очень многих интересует. Давай, первый вопрос. Зачитай, пожалуйста, слух. Uh, Итак, первый вопрос... Он доебанный да в рот. Первый... Итак, первый вопрос, он адресован Санычу, потому что он является автором идеи. Это... Источник вдохновения uh, и про избитость штампа. У меня вот так вот написано. Ух! В общем, так получилось. Подожди, а, это будет следующий пункт, но, это ладно, потом. Короче, изначально я вдохновлялся элитным миром, и не в плане сюжета, но он, может быть, чем-то похож в какой-то степени, хотя... Очень-очень отдаленно. Да, он мне скорее напоминал... Я вдохновлялся скорее таким внешним обликом. Я сидел, смотрел на элитный мир, и такой, боже, я хочу что-то похожее сделать в плане внешности, в плане, я не знаю, дизайна, я не знаю, как это правильно назвать. Ну, по духу что-то близко. Да, сделать. чтобы прям у... народ увидел такой, о, это элитный мир. И я на самом деле, я не знаю, как у Андрея, но ну, у него вроде побольше опыта в плане машин, он, он говорит, смотри, у него большой послужной список, он знает за много машин, а я за всю свою историю знаю только одну, это элитный мир. Mm -hmm. Все, я больше ничего особо не знаю. Ну, я знаю, что ну, ты, ты из канала. Ну, ты, прям, ты прям такую классику знаешь. Типа, я посмотрел, смотрел, ну, не то, что много машине, но я, типа, более-менее шарю за, за машинимоторскую тусовку, Гаррис. Да. А я по нулям. Вот элитный мир у меня на уме, все. И я вот сидел, думал, надо, надо что-то похожее сделать. Прям классно, прям, что-то получилось. Прям. Люди увидели это, элитный мир. Но я что-то ни одного коммента про элитный мир не увидел, сколько Или было? А? Там какие-то комменты про элитный мир было? Там миллион комментов про элитный мир. Ну, вот, значит успешно. Да. А, успешно? а я такой читаю, думаю, типа, ну да, ну а в каком месте <смех> это похоже на элитный мир? Ну а? Во мне, очень странный момент, но я какие-то кадры смотрел и видел элитный мир, вот натурально. Я тебе покажу некоторые моменты, и я почему-то вижу здесь элитный мир. Каким-то каким <смех> образом. Если прям что-то вдохновлялся в плане сюжета, то мы перетекаем к избитому штампу, потому что я не знаю, чем тут можно вдохновляться, потому что это избитый штамп, на самом деле. Чуваки оказываются в симуляции да на самом деле это нас кто-то обвинял в плагиате не я уж не помню не суть важно это э -э но проблема в том что этот штамп настолько избит я сходу могу привести э я конечно не не смотрю но я знаю что, про что это мастера меча онлайн я могу сказать что это также может быть э трон отчасти да тр трон наследие э -э вот, и на самом деле вот, про симуляцию такую вот, много чего, то есть просто сходу, а ну матрица даже может быть в части. Этот, как Блин. Ты, в в... Э, в эпохи, ой, в эпохе. какая эпоха, в закрытом сервере от матрицы больше, чем вот в том сериале, который... в чем меня обвиняли в Пугиате, нас обвиняли в Пугиате. Первому первом приготовиться еще какой-то был. Ну да, первому конечно первому. Я году... не смотрел и... на самом деле. Вот кстати говоря, не вот тот сериал, который нам говорили, что типа вот вы плагиателе вот тот сериал похож на первому игроку приготовиться потому что там это как бы мир в который можно зайти по желанию это типа для всеобщее а здесь же у нас это именно как трон когда в уже какой-то существующий мир попадает персонажи которые вообще ну как бы не должны быть в этом мире вот вот еще как касаемо источника вдохновения учитывая что саша является как бы автором идеи а я являюсь именно как общим сценарий ну то есть сценаристом, который писал диалоги, который писал общий какой-то сюжет и так далее. Реализовал все это. Да, реализовал, то есть, по сути. Меня, я лично... Да, конечно, Элитный мир, это он прослеживался, но я больше был по... Вот, опять же, Трон, очень мне по духу нравится Трон. И вот вообще внезапно Ванда Вижен, это сериал от Марвел, очень там тоже типа была симуляция там и там и оттуда я немножечко подсмотрел идею с смены разрешения когда а симуляцию показывают допустим с киношным а обычный, а обычный мир не в киношном только там это было наоборот но не суть важно суть... вот ни хероси ник ведьмака третьего зашел, помянем его компьютер что еще Отвечая на вопрос, придумали мы что-то свое оригинальное, нет. Ну, мы mm. взяли избитый штамп, но сценарий принесли свой. Да, на самом деле, вот в этот сценарий, он оригинален тем, что это грис мод. Это, это симуляция, по сути, игра, в которой и снят этот, этот сериал. В этом его оригинальность. То есть. В общем, можно много чего реализовать, но пока. Пока что. Это надо. Думать. В общем-то, мы можем перейти уже ко второй теме нашего дела. Да. Первый сценарий... Первый, самая первая версия сценария была аж в 2017 году. Вот казалось бы, это было вчера, Саш, да? Да подумай, когда это было. Знаешь, как когда это случилось? Кало четыре года назад, Саш. Господи, мне наш свето с ума схожу. Знаешь, как У -у это yeah. произошло? Вроде ага. бы как семнадцатый, я просто пытался отследить документ, и вроде как семнадцатый год. Я тогда... Как-то... Мы, в общем-то, наш канал тогда угорал по машине вам в Гаррисмоде, насколько я помню, семнадцатый год. Что, что было в семнадцатом году? По-моему, в семнадцатом ССТ был. В тот момент, мы, мне кажется, мы еще пытались его в Гаррисмод запихнуть. Да, да, мы пытались. Это был... По-моему, это уже был восемнадцатый й я сейчас, я, я сейчас листаю до семнадцатого года, и э, ты пока говори, я, я тебе сейчас... В общем, то был момент, когда я просто принес Андрею несколько сценариев. Я тогда очень любил что-то придумывать, что-то писать. Я просто, чтобы это ну, не потерялось, как бы, я просто отложил это в документ, чтобы не потерять. Все оно было. Я mm -hmm. вот Андрею показываю. Я принес док про Королевскую битву, я помню. Потому что это тогда, типа, было актуально. Но там была интересная история. Что там еще было? Кстати говоря, по поводу батл рояля. А, нет, нахуй, нет, забей хуй. Кстати говоря, насчет батл рояля, оттуда мы пару идей спиздонули. Эмбер это чистые хуи из батл рояля. А, кстати, да, реально. А скин тоже. Скин тот же, абсолютно. Но это гениальный скин для злодея. Ну, Ну кстати, да. Это, по поводу сценария можешь не знаю это это в непланово можешь затронуть эту ну не ладно но я потом будем чем зловещую пятерку блять что касаемо сериалов в шестнадцатом мы я решил ребутнуть enslavement кто новый смотрит вообще хуевать что мы нахуй несем, ну ладно неважно короче в шестнадцатом мы решили ребутнуть enslavement я выпустил тизера темного ангела потом но это было это было в шестнадцатом году также выпустил трейлер в... в сентябре 16 вышел продукт первый, и потом классика это первый это ребут первого сезона КВ, редак точнее тизер хроников фреда потом я начал угорать по... по туториалам туториалов очень много то есть 18 год это, ебу... это туториалы и потом в середине я... мы снимаем SST до 4 серии но потом до 19 -го года забиваем на все так что нет, мы что-то на горе тогда. Ну, у нас просто были типа идеи для сериалов куча, но у нас mm -hmm. был Unclamment. И я помню, господи, первый сценарий закрытого, это что-то с чем-то было. Во-первых, там должны были быть реальные съемки. Uh -huh. Я еще приношу Андрею, и у меня, я любил пометку делать, типа, сложность, и там было написано «высокая». Просто потому, что э, реаль, снимать в реальной жизни. Это, конечно, тот еще прикол. Саша, у тебя там, это, чуть-чуть под... Видите, к микро, у тебя как-то. А, ну я красивого? отошел, потому что. И там была идея, что чел просто ходит, он студент, привет эпоха войны, и он по приколу попадает в Грэсмот. И он тоже встречается с телеками, но они якобы из других стран, других регионов, и вот это все остальное, и они там такие, что это? Все, это, это весь приостановит. Хочешь прикол? Нет. Да... Ладно. всем спасибо за просмотр Ладно. Uh, в том что в 2018 я просто до сих пор лавати подводческой студии В 2018 вышло три видоса один из которых это тизер SST в гаррис моде один из них это монтаж двухминутный по овервотчу и один из них это как сделать голос ну типа удасти фига 18 продуктивный был yeah, yeah. И, вот и ну, 20 мне кажется, это самый продуктивный год вообще за, за всю историю канала. И... Типа у нас, знаешь, в двадцатом 20... Ой, в 2020, в 21-м, извините. 21-й год самый такой продуктивный. Потому что за год, можно уже говорить, за год, знаешь, сколько мы выпустили сейчас? Так, 30. 60, 60 роликов мы за год выпустили, Саш. Сколько? 60. Нихуя себе. может чуть меньше я с погрешностью говорю ну даже если так вот здесь и учистить погрешность 53 ролика ну это ой 57 роликов мы выпустили это капец вот начиная отчет от тени в воде заканчивая закрытым сервером финалом какие мы молодцы все-таки ебать это будто за год прям какой-то прям охуенный Внезапное обсуждение активности RG-студии. Да, извините. но это, ну, это как бы счастливый, счастливый год для RG-студия. Когда мы наконец-то нашли свою стезю. И все. Как говорится, хайпанули на мясном и на блятеле, И теперь хуйню снимаем. В общем, мало кто знает. Мало кто знает. Ну, должен был выйти короткометражный фильм. Да, изначально закрытый сервер, это был короткометражкой. И мы так и планировали, но потом я такой думаю, но потом я такой черт меня дернул за язык, и я, такой, я, спросил ауди... Ай, я спросил аудиторию: а что вы хотите: сериал или фильм? И вообще изначально все проголосовали за фильм, но читая комментарии, там было как-то их больше, и они были обоснованней. Что я думаю, такой, хм, ну, наверное, сериал. Но я так посм... сказал, что сразу с что мы должны сразу все снять, а не так, что мы по три месяца делаем одну серию. Ну, собственно, так и случилось. Мы, типа, заранее все сняли, заранее все смонтировали и все выложили. Ну, не с Фео, но... А у нас тут есть пункт. И он, кстати, актуален в связи с тем, что недавно Андрей скинул э, ссылку на коллекцию. Э, суть в том, что у нас мало Адонов было. Ага. Uh -huh. По поводу моделек. Вообще, что касаемо съемок в Гаррисе, именно, ну, как бы, в симуляции, аддонов минимум, реально. Самый необходимый, и то половина такие, знаешь... Мем. Это текстурки, это камеры, это какие-то тулганы. Да, просто типа обесклинтые модельки. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. И вся. Ну да. И камеры, понятно, для съемок. Все реально, это реально минимум. Прикольно было. Mm -hmm. Удобно. Да, не грузится mm -hmm. под 20. Лет. Да. Особенно актуально для людей, у которых не совсем уж не ПК. Ну, мы коллекцию выложили, да. Плюс делали парофлоу. Flatgrass Ой, извините. Flatguss Avatar. Помас с людьми. Блокбастер versus живые люди. Скажи это еще раз, потому что я тебя заглушу. Ты нахуя это сделал? Ладно. У меня тут возник документик, где написано «Тема с людьми. Блокбастер versus Живые люди». Ну что, Андрюша, расскажи-ка, пожалуйста, как... Нет, не так, вопрос. Сколько людей участвует в съемках проекта «Эпоха войны»? Хм. Один. И это ваш покорный, это я. Расскажи, пожалуйста, как ты добился таких успехов, что ты один снимаешь эпоху войны? Uh, есть такой прекрасный мод, сделанный великим макхорсом, позволяющий записывать свои движения и преобразовывать их, собственно, в NPC. Это и позволяет мне снимать одному в Майнкрафте. Но Гаррис Мод — такая площадка, где такой где такой функции нет. И съемки, вот как бы... Вот все просят, все говорят, можно с вами сняться, можно с вами сняться. Они не знают, через что прошли те люди, которые снимались. Можно парочку вставок прям дикого рейджа какого-то вставить, знаешь? Блять, вы нахуй тупые, блять. Да, вот так вот. Все, да, да, да, молодец. Только... Сейчас под запись ты сделаешь. Давай. А да. да. Все, убери, все, убери а... арбалет. Убери арбалет. Кажется, Отойди подальше. Ну, точнее, не подальше, а блять, в бок. Не в тот бок. Да. Да блядь. Вернись. Все. Стоп. Вот так. Все. Давай. такое, знаешь? Ну, это было весело, на самом деле. Да, это было. Ну, для кого как? Кто-то до сих пор из депрессии выйти не может. Вот. Когда я захожу в дискорда, там просто миллион пингов сани, блин. Да да да, да, да, да. Да просто заходишь, а там правда, реально пинго, миллиард пингов. Ну это просто пиздец. Ладно. Неважно. Короче, с людьми снимать сложно, поэтому. Ну, поэтому сложно, Наверное, да. Наверное, кто-то скажет про акторс, но мое почтение. Не, это хуета поганая. Типа, ну не, не хуета поганая, а извиняюсь, Задумка нём, интересная. Тул типа... интересный, но с ним не снимешь то, что ты хочешь. Типа, даже в, в GTA пятую завезли мод, который, ну, записывает движение игроков. Он, конечно, кривенький, но он, ну, пойдет. Типа, продукт же как-то я снял. В соло, кстати говоря, спокойно можно снимать такие машинимы, как продукт. Вот они, они это, это дикий фан. Вот. Ну, ладно, об этом потом. Как-нибудь следующий раз. Надо будет как-нибудь какой-нибудь подкаст записать, знаешь. Да, ну, это можно вообще в виде стрима организовать. да. Как раз и вопросы типа, подъедут в прямом эфире. Трудности, с которыми мы столкнулись. Например, камера сзади девушки, таблетки, глаза. Это так странно звучит, на самом деле. И давай самое интересное, давай таблетки: таблетки. А, можно к этому к таблеткам еще и документы переписать. А, да, в общем, если. Вы помните, наверное, вот эти моменты, то есть, где один из ученых берет, берет себе таблетки и где в конце показывают документы. Это первый опыт, сам это реально первый опыт, когда мы в машине мы интегрировали Blender. То есть я уже не то что долгое время, а уже несколько месяцев изучаю Blender. Хочу его изучить, потому что SFM это <звук> вот такая вот хорошая программа, и Blender незаменим. Вот, и допустим, эти таблетки, они рендерились отдельно, то есть я... Не знаю, остался ли у меня исходник, где просто эти таблетки упадают, и в After Effects я просто их притречиваю, и все. Хм. А что касаемо документов, это в Photoshop написаны документы. Кстати говоря, я думаю, с Backstage можно эти документы выложить. Mm -hmm. Вот. И эти документы, просто на них дисплейсмент. Ну, и не буду грузить вас с этим теорией, просто что приходилось работать в Блендере, и это достаточно интересный опыт. Вот. Что касаемо глаз, э -э вы, наверное, заметили, что на протяжении всего сериала были проблемы с глазами у всех. И это мы нашли решение этой проблемы только, когда уже четвертая серия была на релизе, э по-моему. Это было отвратительно. Ну, типа, да, правда. Мы признаем, что это ужасно выглядит. Это очень портит, бьет по атмосфере. Пообещаем, что в дальнейшем в горизмодных проектах такого не будет. Мы нашли решение проблемы. И забавный факт. Это настолько, настолько отчаялся я, что в конце, когда Эмбер целится в главных героев, у него в оригинале были на глаза. Это было отвратительно, и мне пришлось, чтобы это не было так кренжово, чтобы финальную сцену не, не портить, пришлось тречить ему глаза. То бишь, там я прям отдельно зашел на карту, отдельно поставил его в ту же позу, Вырезал глаза. Ха, вырезал глаза, резня. И притрещил их в After Effects. Трудности с паком, они, он почему-то у нас во определенный момент не работал. И это привело к проблеме со с, с, ну, там сцена с девушкой была, где камера за нее была. И вот с ней были прям пипецкие проблемы, потому что изначально мы планировали, типа, с помощью регморфа сделать ее реддом и присобачить камеру. Мы как только не пытались, она начинает трястись. Это ужасно выглядит. В пак не работает. Это вот ужас. Мы... Я хотел вообще, я эту сцену видел как. Она идет, как бы фокус на ее ноги. И камера подним... плавно поднимается, как бы показывая комплекс. И кадр бы не выглядел таким статичным. Ну все. А, а как мы, реш... как мы выкрутились из этой проблемы? Просто я скачал какой-то мод на вид от третьего лица, настроил там плавность и все, вот-вот, пожалуйста. Так что решение оказалось таким вот. Теперь давай самая интересная часть для тебя, наверное. Это монтаж. <laughs> монтаж, конечно. Даже не совсем монтаж, скорее создание WFX и CGI. Mm. Ну, для обычных, для обывателей, конечно, это монтаж. Ой, вы заметили, что в сериале хороший монтаж, благодаря как бы мне, не буду себя занижать, свои заслуги. Mm. Да, я просто очень давно, ну, как бы хотел что-то такое крутое сделать. Я думаю, по, по роликам на канале. Вы понимаете, что я как бы не первый день монтирую. И здесь мне наконец-то удалось применить те фишки, те приколюхи, которые я не могу, ну, по определенным причинам применять в роликах, потому что это просто было бы бессмысленно. Но они у меня типа на примете были. И здесь я смог их применить, потому что это машинимо. Например, офигенный эффект этого флэтграсс аватара, когда небо сбоит, там типа видны сквозь эти лаги, строчки кода, ну, типа, и вот этот, этот эффект, то, что вот все такое вот какое-то жесткое. Плюс э, вот эта сцена с аватаром, когда ему в голову бьет как бы молния, ну, такая вот. Очень, там, по кадру можно посмотреть, это очень красивая сцена, она прям очень хорошо сделана. Плюс, что еще монтажа? Мон касаемо монтажа, и было очень много такого скрытого монтажа, который вы не заметили, и это хорошо, потому что он на это и был нацелен, чтобы скрыть определенные моменты. Например, опять же, глаза Эмбера были в конце, в последней серии полностью заменены. В одной из серий, я помню, у мужика просто, я не заметил этого при съемке, у мужика просто на модельке просто, ну голова была в кровище. Я такой думаю, это, это, это вообще как называется? Ну, типа, это палевно. Ну, я просто не заметил, а сейчас я заметил. И это многие бы заметили. Поэтому пришлось на монтаже это замазывать, создавать текстуру, генерировать и накладывать ее на голову. Что касаемо вот такого вот еще монтажа, это замена экранов. Это самое жопное, что только можно быть. Это все экраны, которые, как вы видите, ну, практически 90% экранов, они были заменены и ставлено, там было свое изображение, которое я тоже создавал. То есть даже банально вот эта сцена, где они хакают э, комплекс, Гарри, э, ну, сдал этот комплекс, и там такая карта, где Ньюгай бежит, там, типа, строчки кода, написано, что вот это риск, это же, типа, тоже созда... это композитинг. композитинг, это все создавалось <laughs> вручную, и анимировалось, и втрачивалось в мониторы. Плюс этот ну, это очень, это очень сложно. Особенно была сцена. Я, я ее я вырезал. Она не попала на финальный монтаж. Когда Эмбер подходит, и там просто такая, там столько. Я бы не смог это вырезать. Я бы, нет, я бы может быть, смог, но это бы того не стоило, мне кажется. Это там просто экран за стеклом. Это стекло еще перекрывает половину силуэта Эмбера, плюс там за стеклом громкоговоритель, который перекрывает экран. Там еще, по-моему, чуть-чуть растения попали. Короче, это было вообще невозможно вырезать. Я вырезал ее. Вот. Плюс такие вот эти эффекты, которые... Да, если кто-то еще не понял... Ну, мне кажется, все поняли, но... Э эффекты про... Когда у них перед лицом появляется оружие, это тоже монтаж. И причем их достаточно хорошие, раз это все восприняли за Одон, Это уже признак того, что я сделал офигенно. В парочке моментов я даже слишком запарился, не знаю зачем. Например, ну, понятно, что когда они это берут, у них перед лицом свет, то есть это видно. А второе, это в одном из моментов у Ньюгая в очках отражение от этого эффекта. Ну, то есть там прям это видно. И что еще можно сказать по монтажу? Ну, наверное, вот это вот основное, что я хотел сказать. Саундтрек. так вот э, касаемо саундтрека в основном да не в основном все саундтреки брались откуда-то то есть они не писались что конечно не очень хорошо ну что поделать <кхм> не было у нас полноценного времени на сами собственного саундтрека эм... Ну, где-то процентов... 70% 70% были саундтреки из Half-Life. Ну, потому что атмосфера, как бы, Гаррис она очень близка с атмосферой Half-Life. Единственный саундтрек, который мы написали, я написал, <laughs> это был Wave, трек Wave, который был в финале. Ну, то есть, не в финале, он в титрах был. Он многим зашел. Мне очень приятно, что вам понравился мой саундтрек. Э -э он доступен на всех площадках, типа... Spotify, Вакабум, так далее, он везде его можно найти. Просто крафтов Вот. Он даже на Ютубе есть. Так что, да, очень горжусь, что получилось создать хорошую мелодию, которая бы олицетворяла отчасти настроение закрытого сервера, такое вот напряжение. И, собственно, да. Мы хотели с тобой обсудить никнеймы у персонажей. Да, да, да. На самом деле, все никнеймы главных героев, они не взяты с потолка. То есть, они как бы продуманы. У нас уже салют начался, еще только 30-е. Что касаемо никнеймов. Например, начнем с самого менее очевидного. Это, как бы то не было странно, Мамонт. Мамонт, он на самом деле... <нояр> Мамонт не потому, что его заскамили, Не подумайте. Типа, когда мы писали сценарий, этого мема даже не было. А... Потому что... Это что такое? Офигеть. Это потому что... М -м Вообще, изначально персонаж такой вот пассивный, ленивый. Типичный обмен, короче. А и он такой вот медлительный. Первое, что пришло мне в голову, это мамонт. Я такой, Саня, мамонт. И сами такой, берем нормально. Далее у нас кратос кратос э, это ссылка на персонажей из God of War, где чел просто там всех выкашивал. Я помню, э, я играл в какую-то часть, не помню, но там он просто всех месил. Все, все что и было живое, э, умирало, а все, что не было живым, оживлялось и, и, и убивалось. Э, и вот, собственно, поэтому Кратос это, ну, никнейм как бы игрока, который любит месить. То есть он в пилотной серии любил пострелять. Всегда, в любой момент, надо пострелять. Поэтому Кратос. Нью-Гай, как бы. Тут все очевидно. Нью, новый гай, парень. То есть это новичок. Кто у нас еще? Циркуль. Циркуль Гарри. Гарри изначально вообще полный никнейм. Это Гарри Деф. Тут двойная отсылка на. Вообще, по изначальному сценарию, у него был. Он был программистом, который заб... ну, абсолютно тоже ленивый, не, х... не хотел нифига делать. И Гарри Деф это ссылочка на YenderDev. Но в итоге он такой умный оказался, поэтому приставка Деф убралась. А Гарри, ну, собственно, отсылка на Гарри Смот, на Гарри Ньюмана, создателя игры. И Циркуль — это самая неочевидная отсылка, но самая такая... В общем, Циркуль, он же делал постеры. Ну вообще по пилотной серии и есть такой постермейкер, как nine circles то есть или как-то так вот короче и среди своих его называют циркулем собственно вот пожалуйста просто мне саша пришел говорит в общем у меня есть персонаж который типа делает постер как его назвать Я такой циркуль ну почему я такой потом поймешь да. следующий персонаж линейка Персонаж. О, нет, На ну что, будем обсуждать с тобой последний пункт? После... Последний, который не последний? Это девятый. Девятый. Ну надо, надо обсудить его. Ну давай. А знаете, как он называется? Он называется второй сезон. Да, да. Это... Мы ставим его в самый конец, чтобы только истинные фанаты досмотрели. Что касаемо второго сезона. Заранее говорим... Что все зависит от вас. Коле будет хороший фидбэк, коли, нифига себе, я уже это на Старслайнском заговорил. Если будет хороший фидбэк, опять же, если вы, вам понравится, ну, как бы понравится, но чтобы актив был хороший, то есть, как бы ради ну, узкой аудитории работать, так стараться, это, конечно, ну, благородно, но все же нужно думать о других проектах тоже. Вот, мы не говорим, что его вообще не будет. Если он, если проект, как бы, из-за кратера не, не зайдет, хотя как он может не зайти, ну ладно, то, скорее всего, отложим в, на долгий, в долгий ящик. Ну, то есть, будет ждать своего часа. Ну, как, собственно, первый сезон ждал. Но, если прям будет офигеть, какая реакция прям ошеломительная, то после, я думаю... Стоит ли примерно говорить дату или наху надо? Мы... А мы знаем дату. А? Мы знаем дату. Когда к съемкам мы приступим? Примерно, ну, опять примерно? же. Примерно? Миним... Это лето. Да, примерно хотелось, конечно, к лету. То есть, чтобы к концу лета. Ну, собственно, как и первый сезон выходил, чтобы вышел уже готовый, прямо из печки сериал. Вот. Лучше поговорить не про второй сезон, потому что он под вопросом, под, под 15 вопросами. Проще поговорить про спинофы, мне кажется, стоит. Стоит ли? Спинофы, но... но у них шанс появления больше, чем второго сезона. Вот. Объяс... Объясню, короче, расклад. Я хочу второй сезон, Саша очень сомневается. Поэтому давайте в комментариях. Уговорите меня, давайте уговор, Уговорите Сашу, предведите ему те аргументы, после которых он такой, да, снимаем. Вот. Да, потому, да. Что, потому что все-таки, хоть я и делаю ну, много работы, как бы, ну, над сериалом, все-таки, конечно, я остаюсь исполнителем. Автором идеи все равно остается Саныч. И я не хочу наперекор и, и, и, ну, автору идеи идти. Если он не захочет, я не буду это делать. Тут уж как бы извините, но тут надо иметь уважение, ебать. Так что давайте, лучше проще как-то уговорить его, какой-то аргумент вкинуть такой, что он такой, ебать, снимаем, вот. И все. Сейчас мне начнут личку написать. Да, ну, не, ну, сука, не, ну не надо в личку писать ничего, абсолютно. Зря я это сказал, конечно, сейчас тем более начнут. Закрой, Саша, короче, личку закрой, как я это сделал. Дмитрий Флипп просто. А? Просто Дмитрий Флип. Манки Флипп. Да, Дмитрий Флип. Что за меня, Дмитрий Филипп, Я не знаю. Какая-то обезьянка переворачивается, у нас гифка появилась здесь. Да. Помянем А так любят наши гифки, на самом деле. Просто чел жрёжа в уху. А зомби бьет стенку. под. Твой любимый жмых вот этот чел. Какой? Какой на пол экрана, модель КСТФ. Ах ты, сука. Самый низ, Саш, самый низ. Самый низ? Какой Почему я это снимаю? Ну ладно, вот это самая крутая гифка. Сука гифки в Дискорде. Давай просто начнём себе Я что-то с этой гифки прорвал, он такой лезет слышно. Да, Саш, <фṛṣ> напиши в чат, типа, скажите привет YouTube, потому что мы сейчас снимаем. Ладно, что касаемо спин они возможно, они, может быть, будут, потому что есть у нас пара идей для парочки проектов, которые не связаны как бы с, ну, с главными героями, не связаны с этим, но они больше, немножечко лорные, и есть даже один рофильный, который раскрывают много, некоторые детали. Короче, ждите пишите свои пожелания можете кстати говоря какие-нибудь теории писать это мой, мой любимый формат когда люди делают теории по нашим проектам я прям обожаю это и как бы теории можете писать какие-то идеи для сюжета потому что возможно ваши идеи попадут в сериал или не попадут никто не знает но если он вообще будет опять же но, в общем-то... Проявляйте актив, если вам понравился проект. Можете его еще раз посмотреть. Ну, как угодно. Ставьте лайки, mm -hmm. если вам нравится. Ставьте дизлайки, если он не нравится. Да. Если бы сейчас дизлайки, конечно, что-то значили бы. Да. Них да. даже не видно. Угу. Mm -hmm. Что-то на грустной ноте. Давай. Веселый. Андрей, расскажи что а, Такую же, как тот раз? Нет, нет, нет, нет. <с dumping> Давай уроду. другую. Другую. Я про розовые шарики для пинг-понга рассказывал? Я не знаю. Я не слышу. Короче. Жил-был мальчик. И... В детстве, лет в семь, ему мама... Говорит, сынок, что ты хочешь на день рождения? Он говорит, розовые шарики для пинг-понга. Анка, ладно, хорошо, забились. Покупает. Он довольный, все, спасибо, мам, все хорошо. Десятый э -э -э, класс, ой, девятый класс, ОГ, Девятый, да, девятый класс, ОГ. Мама говорит, слушай, давай так, такого пари заключим. Ты... Uh, ну как бы заканчиваешь, ну 9. ну как бы пишешь ОГ e хорошо, я покупаю тебе все, что ты хочешь. Он такой, забились. Он пишет ОГ на максимальный балл, говорит мам, я хочу розовые шарики для пинг-понга. Хорошо, ладно, покупай этому. Одиннадцатый uh, класс ЕГ. E uh, тот же расклад, что хочешь. «Мам, розовые шарики». Он говорит, «Хорошо, э, такая же шняга с универом, то есть, тобишь. он говорит, поступишь, пожалуйста, запущи, застишь диплом, все, что хочешь, абсолютно, машину, дом, квартиру, неважно». Он говорит, «Мам, ты же знаешь, розовые шарики для пинг-понга». Он такой, «Ну, блин, ну ладно, покупай этому. Э, прошло несколько лет, и сын попал в аварию. А, ну, то есть там трава, ну очень серьезная типа, травма, он в коме. Мама прибегает в слезах в больницу, говорит, сынок, типа не покидай меня, типа пожалуйста, только выживи. Я все что угодно, я все что угодно тебе сделаю, я даже куплю тебе эти дурацкие розовые шарики для пинг-понга. Тут происходит чудо, и сын открывает глаза. Мама, ну, типа на радостях такая, вау, типа сына жил, хорошо, круто. И, и спрашивает, сынок, объясни мне, а зачем тебе эти розовые шарики для пинг-понга? Он сказал: ну, смотри, мам, они мне для того и умер. Вот такое, вот такая вот есть. не смешно да <смех> <смех> ой нет, это грустно <смех> если она грустная, почему мы смеемся <смех> я максимально не хотел угарать что <смех> ты теплевая, блядь паскубники, ебаные, блядь ладно Фу, ладно, а... ладно, хорошо. Я могу нормально рассказать? Не, не, какая нормальная? Ну, ну, ну, не такая. Не конченная. А, то есть, это была конченная. Ну как? Она была, да, чуть-чуть. С приколом. Шутник. А... Так что надо? Ну давай, последний ластовый. Уф, надо что-нибудь такое интересное подобрать. Что у меня есть из моего репертуара? Шуток анекдотов. А что вылетело из головы, сука. Остались только эти розовые шарики и этот, ебаная записка, блять, которую не надо читать. Почему они у меня вот в памяти сохранились, а нормальные нет? Так, хорошо, сейчас я не вспомню. Ну ладно, это такой бородатенький анекдот. Приходит, короче, пациент к врачу. Говорит, доктор, у меня проблема. Какая? Ну, смотрите, у меня, видать, аллергия на чай. С чего вы это взяли? Ну и как аллергия как проявляется. Да смотрите, я когда чай пью, у меня пиздец, как глаз болит. Причём, ну, какой-то из, типа, не, не, не оба. Он говорит, а вы, а, вы когда, а вы когда чай пьете, ложку вынимаете? Ладно, господа, я буду на этом видео заканчивать. А... Да. В общем, всем большое спасибо, что вы нас послушали. Так, ну все, давайте, всем пока. С наступающим, или может быть. Ну, вряд ли с наступающим, с наступившим, скорее всего. Поэтому успехов вам в новом году! Самое главное, чтобы все было у вас хорошо. Не болейте, чтобы у вас все было ровненько. И. Чтобы семья у вас была крепкой, здоровой. Все. Я все сказал. Все. Всем пока. Да. Все. Отписывайтесь, ставьте дизлайки. Не пишите комментарии.